Добрый день, уважаемые коллеги! Сейчас мы с вами рассмотрим, как открыть аккаунт в соцсети ВК. В адресную строку вводим вот этот адрес vk.com и перед вами откроется вот такая страница. Для того, чтобы пройти регистрацию, мы заполняем вот эту форму, которую предлагает соцсеть ВКонтакте. В первую графу, где имя, просто отвечаем на вопросы, где имя, вводим свое имя или какой вы там хотите, написали имя, фамилия, дату рождения и кликаем на слово «Зарегистрироваться». Далее. Здесь же вас спрашивает для подтверждения регистрации ввести ваш мобильный телефон. Вводим мобильный телефон. Если у вас есть сим-карта или ваш личный телефон, ну, ваша личная сим-карта, вводите и регистрируйтесь. Если вы хотите из виртуальный, виртуальный номер сюда поставить, то берете из программы по виртуальным сим-картам и тоже сюда вводите получить код. Ждите подтверждения на телефон. Как только придет подтверждение на телефон кодом, вы его сюда вводите. Если вы делаете виртуальным из онлайн сим, допустим, оформляете этим номером телефона, то там тоже, как только дождетесь, что придет код, вы его вводите, и номер, аккаунт ваш будет создан. А далее оформляем все, как обычно.